Привет, друзья! Сейчас будет серия видео о том, как я вырезаю первый раз в жизни шарнирную кубку. Вот почему здесь такая расширенка одна нога. А, потому что это дело не быстрое, а видео хочется все-таки, чтобы выходили почаще, там, ну, не знаю, хотя бы раз в неделю. Вот. А сейчас, пока у меня готова. Правая нога и половина левой, то есть не хватает бедра до, до полного комплекта. Я сейчас собрала вот пробный вариант. А, понятно, что это не, не финиш, потому что будет еще шлифовка. И я еще буду коленный сустав, а, этот шарнир, утапливать глубже. То есть больше выбирать, потому что мне не очень нравится, что здесь слишком уж гуляет. Хочется больше, чтобы боги они в улыбках. Хотя вот с этим суставчиком я более дов, больше довольна. Он, во-первых, фиксируется в любом положении. Скажите, вам вообще интересна эта серия таких э, работ или не очень? Потому что я бы съемочный процесс занимает время, если не интересно, то я просто буду как бы по себя резать и не знаю, как потом сниму финишный вариант уже собранной куклы. Бы. Вот. Заранее спасибо за обратную связь. Ну а теперь давайте приступать! как лучше хотела снять видео про куксу пока вырезаю детали от куклы потому что это долго но у меня замечательная соседка которая не очень дружит с головой и на все звуки неважно какой громкости перфоратор это или простая просто лобзик она начинает долбить по батареям в общем я даже не успела кусок отрезать, как уже начала просто истерически долбить по батарее. Вот, не хочется, чтобы она пришла ко мне с топором. Поэтому пока кукусу я откладываю, видимо, до того момента, как объявят завершение карантина, и что люди могут выпереться на работу, блин. Вот. Жалко. Хотелось на ней поработать, но попробовала... А, ну и, собственно, даже на топор на балконе. А пень и то она все равно услышала и все равно начала долбить а, вот поэтому вообще не судьба ну не вариант ни топором не ни... но ну, ножом я это ковырять точно не буду что очень сухая твердая древесина лобзик-то еле-еле берет в общем ладно а пока оставляем и возвращаемся к тому что можно вырезать ножом и с минимальным э, шумом Так, ну что, друзья, я собрала примерочно, как будет наша нога. Вот, конечно, будут еще утончаться вот эти детали, чтобы не было такого ощущения, что слишком маленькие шарниры и такие большие ноги. Вот, я собрала, чтобы просто посмотреть, как она в сборе. Вот, в следующем видео будут ручки. До встречи в следующей части. Пока!